Всем привет! Мы идем гулять в Лукоморе, парк, да? Что, посмотрим, что там сегодня интересно? Побежали скорей! Да. Давай-давай, бегом! Веселее! Сегодня отличная погода, солнечная. И мы выбрались погулять в парк. Дима очень ждет потут. Да? А еще мы запустим вот такой волшебный бумеранг. Баб Яга у нас уже встречает, да? О, Вон она вот такая в супище. Баба ёшка? Да! Ты ее не боишься? Она, она еще за На курях ножках. Эй, баба ёшка, На меня. ножках. На курях-ножках! <laughs> Все, мы зашли в парк. Все, пойдем смотреть дальше. Дима, пойдем. Ох, Скажи, что он ведет. Ха, Бэтмен ведет мумию, к нему еще какая-то там смерть привязалась, что ли, сзади, да сцена, это... какой-то концерт наверное будет сегодня, это бобыльга, это лесший похоже, придумали, ну, Но... а седай, что дальше, поле для гольфа, домик, да, он, лунки, а никто не играет, что-то, Дим, пойдем да. другую игру искать, ну, там батут уже увидели, пойдем. Да не мультики, это паровозик с мультяшками, вот это пушка. Вот такой у нас замечательный парк, тут можно даже купаться, загорать, а можно просто погулять, да. Ого, это что такое? Торпеда. Торпеда? Дима уже забрался на торпеду, да? Поехал, да? Э полетел, да? Я, я полетел. <с Perché> а это что за крепость такая? Пушками, Представляешь? Медпункты, думаю. А, ну да, красный кресло он висит. Так, как этот памятник расшифровывается? Я люблю Магнитогорск. Баллистическая ракета. Ого. Нет, она не настоящая, наверное. Макет это. Вот тут наблюдающий есть за товарищ. Ну что, вот мы нашли укромное местечко, чтобы запустить наш волшебный бумеранг. Как раз сегодня ветерок, будет хорошо летать наша вертушечка. Вот она вся блестит, суперская, да, Дим? Ну давайте, пошлите. Вау, О, почти получилось. Ух ты! Далеко летает наша вертушечка. Так, Дима пробует сам запустить вертушку. Ух ты, какой молодец! Только что-то она у тебя не улетела, Дим. Давайте вместе. Вау, полетела! А так прикольная... пошите на асфальт, да. Вот как! Не долетела. Ок. Ок. Ок. Ок. Ок. Ок. Ок. Ок. Ок. Ок. Ок. Ок. Ок. Ок. Ух, круто! Запускаем? Запускай, раз, два, три! Окей, садись! Смотри, куда едешь только не. Рулить закрывать тут по моему кафе да такое а ночь не работает мы сходили посидели тут как раз а тенечек Он даже пираты нужно сидеть смотреть как волейбол играют пойдем выберем попить лимонад вот разливной весь мужкими лимонад Взяли мы лимонад, Дима в восторге да, от лимонада, вкуснятский, да? Разливной лимонад. Дим, смотри, там папа пирожки купил, копайку купил. Классные розы! Классные розы, да! Маме тоже. падает. Вкуснятина, тебе нравится? Ну что, пойдем искать батут? Нет, Вперед, смотри! Как быстро катаешься! Быстро катаешься! Молодец! Ты. Смотрю! Высокая горка! Hey! <laughs> Поехали, поехали. давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, конечко тут все такие плиты да давай, всем пока. Ну все наша прогулка подошла к концу да и да, дим что, дим что, дим что? туда нельзя Ты на этот да вот так давай давай, скажем, пока. давай держи вот так все держи просто просто держи не трогай вот так держи и камеру смотри камеру давай скажешь я пока, скажете, пока. До новых встреч, друзья! Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал! Адима снова запускает наш бумеранг!